Расхожу хорошо, море здорово, очень, море это классно, море это прекрасно, такое глубокое и неизведанное, клевое море, ля, ля сын, прозрачное, такое прекрасное, все время классно. рыбки, мими, шикарно, рыбки, плюх-плюх, Больше. Не даром любят море. Плюх. А енота? Ем тоже любят море. А эти? Ежики. ежики? Ежики. И чайки. А креветки? А креветки? А креветки? Прав, прав, прав. А креветки обожают море. Креветки там живут. Нет, впрочем. Да. И сорт, тоже любит море. М -м -м. Большие и грехи.